У сотрудников курилки кипят возражения. Значит, вот он приехал опять, там что-то наговорил, какой-то ерунды. Значит, и самый простой способ с этими возражениями бороться, из курилки их просто произнести вслух. Например, коллеги, наша зарплата не выплачивается второй месяц. Это вообще нормально, скажите? Нет, ну, ты сам не платишь им зарплату. Значит, нет, нет, это ненормально. У нас же дети, у нас... Там ипотеки, я понимаю, кассовый разрыв. Мне это, честно говоря, самому не нравится, потому что я сам в такой же ситуации. Я поясню, почему на не выплачивается второй месяц. Потому что у нас Орел агропродукт банковскую гарантию не получил до сих пор, и поэтому нам не зашел платеж. Значит, эта банковская гарантия у них будет через два дня, нам это известно. И наши платежи все восстановятся. Мне это не нравится точно так же, как и вам. Значит, и я все сейчас силы свои прикладываю к тому, чтобы вы в курилке больше не костерили меня. Я это очень хорошо понимаю, и я с этим работаю. Значит, Банковская гарантия – это один из инструментов. Но это лишь решение следствия. Я хочу решить проблему, в корне проблему решить. А в корне проблему – это сделать так, что мы ритмично работали. Для этого я буду внедрять системную работу. Приглашаю каждого ко мне присоединиться. Приглашаю каждого ко мне присоединиться. Деньги, Деньги да. Значит, ну, то есть Способ в том, что проблему из курилки поднять прямо вслух. Значит, Обычно… Все это приводит к тому, что никто не кричит из-за угла «деньги плати». Потому что все вокруг тебя находятся, и они так удивлены тем, что ты поднял эту проблему вслух, что начинают говорить «да, давайте действительно внедрим системную работу. Значит, Но здесь важна искренность. Потому что если ты… Так, сейчас я им, конечно, заплачу, только я там сейчас в отпуск слетаю, как бы, потом заплачу. Если искренности нет, люди, конечно же, это раскусят, ну и тогда уже шансов восстановить депутацию не будет. Они скажут «ну понятно, он просто клоун на нас разводил как бы и развел». Значит, А если ты действительно хочешь изменить, если ты понимаешь шаги конкретные, как изменить, и не головой страуса в песок, а понимаешь, что банковская гарантия сейчас будет к такому-то сроку, и шаги конкретные применены, и в банке уже переговоры проведены, тогда сотрудники начнут в это верить. Это есть мотивация любовью и смертью, жизнью и смертью, когда люди понимают, что с этим руководителем я могу доплыть до новых берегов, потому что он свою энергию вкладывает и постепенно шаги, маленькие шаги, но регулярно выполняет.